А ну, уважаемые коллеги, друзья, в прошлом году у меня вышел вот такой вот словарик, и вроде бы я подумал, что репертуар то я, в общем-то, многих заимствованных слов, которые вошли в русские диалекты, обозрел. Но поскольку у меня собрано очень много материалов, по разным говорам, ну по крайней мере все финогорские республики и территория здесь, здесь финогорское население я исследовал по-другому и что же делать? и я решил, что я должен продолжать такого рода работы, но уже по регион а, ну вот, значит, горы Беломорья, вот все эти берега, которые вы видите на слайде, я более-менее пытался пройти и, в общем-то, прошел с переменным успехом, начиная с 80 х годов. И, в общем-то, теперь появилась вот такая вот, ну не появилась, она сейчас процессия. процессе. Работы «Русские говоры Беломорья» в контексте этно-языкового взаимодействия, комплексного, комплексного исследования. Ну вот как раз здесь все и написано по этому поводу. То, что касается этнических языковых взаимодействий, ну вот все это как раз и будет в ней представлено. Ну, там очень большой, ну как очень большой, большой для региона, для региона это большой словарь, около 12 тысяч словарных статей, причем я использовал не только свои полевые данные, но и в том числе различные архивные материалы, которые были мне доступны, и в том числе различного рода фольклорные, этнографические и прочие источники, что, в общем-то, серьезно пополнило словник этого словаря. Ну и вот сейчас я покажу вот записи диалектной речи. Очень много в этой книге будет записи диалектной речи. Вот, вот они разбиты на такие вот тематические текстики, ну а где-то и большие тексты по десяткам страниц. Ну, по крайней мере, я пытался аутентично отобразить то, что слышал. Ну, типа, вот Северодвинск на наших сенокосах стоит. Вот, обследовались деревни рядом с Северодвинском. В общем-то, ранее это была закрытая территория, а вот в 90-е годы появилась возможность там побывать и записать весьма интересные тексты. Ну вот, а это вот уже конец вот такого рода текста, текст. 275, видите, последний, «Шифу, один со стариком», это просто ради интереса <связывая> была записана пожилая женщина, которой вот такие были специфические особенности, хотя она позиционирована себя как русскую, но, скорее всего, что она была финкой. вот Дальше. Ну, по говорам Беломорья очень много чего написано, просто хотелось упомянуть безвременно ушедшего Александра Сергеевича Герда, чьим учеником я являюсь, но не буду на слайде это все хорошо видно. И опять же, Любовь Петровна Михайловна вот тоже этим занималась последние годы безвременно ушла, очень жалко. Много мы с ней работали на одном поле. Нередко дискутировали, поскольку у нее была точка зрения одна, а у меня нередко другая, но тем не менее мы вместе делали одно дело, изучали лексические системы северно-русских говоров. Жаль, что ее не стало. Вот когда, так сказать, когда начинается детальный их анализ, причем как по полевым данным, так и по различным архивным источникам, то получается, что вроде бы, так сказать, единица была прибалтийско-финская, а теперь мы можем ее более детально трактовать уже как, собственно, самскую, потому что семантика употребления говорит именно об этом источнике. Ну вот как раз здесь это как мне кажется, видно. Ну вот здесь сооружения для ловли диких оленей в виде изгороди с узкими промежутками, в которых закреплялись веревочные или кожаные петли, воздвигались обычные места, где проходили те этимологические версии, которые, в общем-то, считались вполне верифицированными. Вот еще, так сказать, вот, са Самские материалы. Ну и естественно, так сказать, что это же есть, естественно, в корейском языке ханга, словушка для оленей и лосей, ну и, и примерно то же самое. Ну, это есть в словаре корейского языка, ну и в моем словаре то же самое такого рода. Этимология представлена. Совершенно иногда появляются очень интересные вещи, которые, ну, в принципе, ну, кажется, не имеют права на существование. Но, тем не менее, вот Скарин, ножницы, пожалуйста. Причем, что есть самское соответствие. Причем, что интересно, что в, в у Натазерских, там, кидинских самов, ну, по крайней мере, по лексикографическим источникам такого рода единица не зафиксирована. А вот в, в, в самском диалекте лула вот эта единица представлена. Ну, ну, естественно, так сказать, что эта единица, в общем-то, она скандинавского происхождения, имеющие соответствие и в норвежском, и в древнеанглийском, и в немецком, соответственно. Хотя интересно, что вообще, так сказать, в самском языке, вот по недавним словарям Антонова и Куруч представлена та единица, которая имеет соответствие прибалтийско-финских языках, Руфть. Ну, по ровдат, ножницы там, но только уже ножницы для стрижки овец, резки металла, ну и тому подобное. Это мы можем найти в словаре вебского языка. Ну здесь вот как раз показаны населенные пункты, где проживают в настоящее время, ну это большей частью краснощели, коми, ижинцы. Ну, они появились на Кольском полуострове совсем недавно, по историческим меркам, в XIX веке, 70-80-е годы чуть попозже, и, и что интересно, что они переселились в результате болезни копытка, которая разразилась в Ижемской тундре, и вот через горло Белого моря они со своими стадами оказались в Лавазерской тундре. Причем, что интересно, мне стали попадаться единицы ненецкого происхождения в смежных договорах русских. И что оказалось, что опроводниками а то у этих ненцев, у этих комиженцев были ненцы. То есть они выступали в качестве пастухов этих оставшихся оленей их стад. Ну и в настоящее время... Ситуация такая в Ловозере и вообще, так сказать, в Мурманской области, такое существует небольшое противоречие между, между самыми коми но тем не менее, так сказать, по крайней мере, в отношении анализа линг лингвистических данных нужно хорошо понимать, что, так сказать, все это достаточно поздние, миграцион, поздние миграционные процессы. Ну и вот, так сказать, сразу встает вопрос, я записывал очень много текстов по оленеводству, ну, причем, что интересно, когда приходишь к комижемцам и спрашиваешь коми, коми, да, как родной язык говорить, а как же, начинаешь, у меня специальный вопросник, так сказать, где это все на коми, и ничего, получается, что ничего, так сказать, не Удается аутентично записать только на русском языке. Но тем не менее, так сказать, для меня это большое благо, потому что в этом случае я уже могу рассматривать единицы Коми и не только как непосредственное проникновение, но как и, возможно, переход их в, в заимствование. Ну, по крайней мере, это вопрос. В настоящее время требуется еще Обсуждать. Ну вот мы видим ярмо-деревянная накладка на полозе сани, и это все записано в лозере по ЛГО, это, так сказать, мои данные, полученные в ходе полевых исследований. Ну и, соответственно, мы находим соответствующие кумижинские единицы, которые представлены в среднем словаре комизирянских диалектов. Ну, э, все-таки э, я уже говорил, что вот, э, трудно иногда трактовать, что перед нами. Это, собственно, заимствование или коми проникновения в русскую речь э, тех же коми или русских, которые живут рядом с ними. И вот... Э, Пожалуйста, все это записано и представлено в текстах. Ко, пы, си, рукавицы, пришиваемые к малясы, копость, рукавицы. То есть все это, так сказать, функционирует именно в живой речи. Ну и, соответственно, мы можем найти различные соответствующие данные коми диалекта. Или вот, пожалуйста, там, ну, тут коротенькая иллюстрация, но мовот, кусают, гнус. Ну вот, пожалуйста, комином, общее такое слово комином, комар, которое представлено в коми русском словаре. Очень интересные вещи на Кольском полуострове, которые связаны с различными прозвищами, будь то русских, будь то жителей отдельных деревень или, насили... или отдельных национальностей. Ну вот, пожалуйста, Нанвей, прозвище Коми Самами. А Коми пришли малицы уже все вместе, из-за этого и Коми назвали Нанвей. Это по самски пришитая голова. Говорит, это не, не сам, это говорит вот как раз человек русский. Ну, хотя и проживает в озере. Ну и, соответственно, мы можем по, словаре, по словарю куру как раз найти соответствующие самские источники. Ну, когда речь идет о Беломорье, то, конечно значительная часть жизни связана с морем. Это и рыболовство, и охота на морского зверя, и различные путешествия там на Груманд, Шпицгербен, Шпицверген, и в Норвегию. Такие рода тексты. В Норвегии все закупали и посуду, и прочее, и прочее. Ну и вот что интересно, что Пожалуй, даже не единичные, а, но, ну, конечно, не многочисленные, но имеются заимствования из английского, голландского, норвежского языков. Ну, вот, правда, не всегда они бытуют в диалектной живой речи. Но поскольку я использовал все данные, в том числе и различного рода фольклорные источники, ну, вот сказки Каргуева, пожалуйста, там, значит... Роб, веревка, обрывок каната, которая очень даже хорошо соотносится с английским этимоном. Ну, причем в ряде случаев, опять же, английское по возрождению слова попадает в говор через общенародный лексиком. Ну, причем, тут это записано мной было в фильме, на то, что относится к территории Карелии недалеко от Сумбасада деревня, но вот русское «молискин» – это слово имеется в литературном лексиконе. Ну и, значит, вот имеется, опять же, этимологическая такая традиционная уже версия «молискин», «мол» плюс «скин», картовая шкурка». Такого рода интересных вещей вообще немало и очень интересно разгадывать было такого рода кроссворды. Признаю, что не сразу удалось мне догадаться о происхождении этой единицы. Ну, теперь, собственно, уже прибалтийско-финские, корейские источники. Ну вот, Поскольку удалось такой периодический сборник, который выходил в Архангельске, обозрение Архангельской губернии, там очень много различных путевых источников. Люди путешествуют по Архангельской губернии и пишут записки, которые потом публикуют. И вот этот, как оказался, источник очень э, ценный. И вот оттуда, пожалуйста, точно на крыльях летят, летит э, кордя. Да, ну, вот корейские сани. 14 -го года э, запись. Или, э, так сказать, э, очень люблю задавать вопросы про синокошение. И вот... Задавал вопрос в Книжой Губе. Очень тяжело туда было добираться. От станции 15 метров пришлось туда обратно идти <пешком>, пешком. Правда, не в один день, но тем не менее. Народу там было очень мало уже местного. Но тем не менее, были информанты, которые вот рассказали, как они перевозили... Сена на дровнях зимой. И возникло слово «хекки». <свят> То есть, сколько лет я обследовал, но только удалось зафиксировать это слово в княжой Губе. Больше, больше нигде. Но, тем не менее, слово хорошо этимологизируется на корейской почве. Причем, скорее всего, что и записано это было, вероятно... У тех людей, которые имеют отношение к корейскому этносу, потому что по различным источникам известно, что в окрестностях книжой губы, в самой книжой губы, жили семейства Корелов. Так что вполне возможно, что функционирование этого слова в этом населенном пункте связано именно с этим локальным влиянием. Ну, вообще, слово такое, корень, по крайней мере, он представлен уже был в качестве единиц прибалтическо-финского происхождения, но, тем не менее, вот в Колвице, ну, правда, Колвица это тот населенный пункт, где проживали и проживают отчасти и до сих пор Карелы, но тем не менее, так сказать, зафиксировано это было в русской речи, и кроме того, тут уже, так сказать, мы имеем славообразовательное наращение, так что эту единицу мы можем все-таки трактовать уже как, собственно, русскую, по происх... хотя по происхождению она, конечно, заимствована из... Корейских источников. Но опять это было связано с подледным ловом рыбы неводом. Причем, если говорить о подледном лове, то там действительно представлено немало единиц, которые можно связать с влиянием прибалтийско-финского языкового континуума. Дальше. А, ну, э, э, э, э, э, э, поскольку, так сказать, у меня была задача э, представить э, э, э, то, что я, так сказать, недавно стал э э, э, трактовать э как единицы э финногорского происхождения, то э, э, на этом я, пожалуй, и ограничусь. В заключение только э, могу сказать следующее, что... До сих пор встречаются на моем пути единицы, которые ранее никогда не анализировались с точки зрения этимологии, хотя представляют нередко такого рода единицы, по крайней мере, не исконного, а иноязычного происхождения. Тут я не представляю те слова, в отношении которых у меня... Нет никаких этимологических версий, хотя исконная версия уже исключена. Ну, например, там варзей, мотылек, вонола, заболонь, сосны и прочее, прочее. Таких слов у меня десятки, и пока я нахожусь вот в раздумье, а что же это такое? Причем у меня даже нет идей, на какой почве это нужно пытаться анализировать. Ну вот, на этом я и закончу. Спасибо за внимание.